Поздравляю вас, дорогие друзья. В России создан самозаряжающийся iPhone X, ну или iPhone 10. Да-да, не удивляйтесь. Как вам удобнее. Смартфон работает на солнечной энергии. Сегодня все знают, что интернет, а в особенности социальные сети, это главное поле рекламы и раскрутки различных товаров и услуг. Давно прошли те времена, когда, чтобы что-то продать, вам нужно было размещать объявления и клеить постеры. Теперь же вам достаточно создать небольшую группу в социальных сетях, чтобы о вас услышал весь мир. Но как поступить, если у вас не получается завлекать подписчиков? Как быть, если ваши страницы пустуют, а ваши конкуренты получают огромное количество потенциальных клиентов? В этом вам поможет сервис VK. Это мой iPhone X, не нужна зарядка, он получает энергию прямо от солнца или электрических осветительных приборов. Я просто поплопнул. По принципу солнечной батареи Тесла. Российский бренд Хавьяр анонсировал новый корпус iPhone X, который позволит устройству заряжаться от света при помощи специальной фоточувствительной пластины, установленной на задней панели. Разработчики такой полезной функции для iPhone X говорят, что вдохновлялись примерами николы Теслы, Стива Джобса и Илона Маска. Смартфон получил черный корпус с вакуумным напылением, имеет встроенную ударопрочную пластину, декоративные элементы рамку, покрытую с золотом. Стеклянный корпус на титановый, кавьяр, обеспечили устройство надежную защиту от царапин и повреждений. При этом, производитель этих российских люксовых корпусов гарантирует своим клиентам, что такие модифицированные iPhone X хватят всем, несмотря на их дефицит. А дате начала продаж самозаряжающегося кавьяра объявлена дополнительно, а но 3 ноября ее не произойдет. Стоимость Кавьяр и iPhone X Tesla составит 260 тысяч рублей. Нет. Этого быть никак не может. <звук>